Извините, времени у меня остается все меньше и меньше свободного, поэтому как-то из видео так. Э, темы тоже так проглатываются, нет, в принципе. Хорошо, сегодня для вас решил сделать маленькое видео относительно того, как работу убивает жизнь, в принципе, саму жизнь. Я устроился на одну работу, езжу сейчас, Я встаю очень рано и очень интересные вещи наблюдаю. Сажусь в транспорт, рано-рано-рано фактически в первый, вижу одних и тех же людей. Знаете, это как э, день сурка, что ли. Ну, примерно получается так. И эти люди производят на меня исключительно удручающее впечатление. Эти люди обрюзшие, эти люди штавшие, они все не выспавшиеся, они все у них такая грусть в глазах. Я задаюсь вопросом, Ради чего? Пенсия. Вы действительно в это верите. Вы действительно верите в то, что не умрете на работе. Знаете, я э, смог для себя некоторые вещи определить. Ну так, по пунктам что ли разбить. Я буду говорить достаточно сумбурно, как всегда, поэтому вы не паритесь. Люди едут на работу в надежде на что-то. У них тяжелый график, они встают очень рано. У них фактически не остается времени на то, чтобы заниматься своей личной жизнью. И это так. Если кто-то из вас работает по подобному принципу, то он поймет меня и согласится молчаливо. Если ему это не будет претить и не будет его злить. И он не глупый человек, который тупо упирается, когда ему что-то не нравится. Так вот, суть в том, что... Я работаю по примерно такому же графику, даже удлиненному, и очень тяжело. Физически, понятно, ты устаешь, ты очень рано встаешь, у тебя на сон остается очень мало времени. Ты домой приезжаешь, ну, буквально помыться, покушать и спать ложиться. Там вот, видите, я вырвал там сколько-то минут, чтобы снять вам видео. Самое интересное, то, что в выходные эти люди, так как у них с координацией и с организацией большие проблемы, они не могут так, как я распределить необходимые вещи, направления, силы, энергию, средства и все остальное, и сделать так, чтобы за одни выходные решить в принципе все свои вопросы. Получается так, что они ничего не успевают. И еще такой очень важный интересный момент. Все они, и я в том числе, получаем достаточно усредненные суммы, которые тоже не покрывают вообще наших потребностей. Ну, я исключение, потому что я заранее позаботился об одежде, об обуви, там, лет на пять вперед. Я не имею долгов, кредитов, рассрочек и всего остального. У меня все с запасом, и поэтому, плюс с золотым запасом, я чувствую себя совершенно спокойно, несмотря на то, что я очень сильно устаю, и мне многое не нравится. Но знаете еще какой интересный момент я заметил? То, что... Едешь, когда в транспорте, в общественном, что удивительно он, кстати говоря, не старый, не какой-то там убогий, добитый. У нас в Республике Беларусь транспорт вполне себе неплохой. Получше, чем во всех окружающих нас странах. Но сидухи настолько жесткие, настолько неудобные, что ты сидишь с утра и тебя прям коррозит. Ну, то есть ты... там затекло, там затекло. Понимаете? Даже ухватив место какое-то для отдыха, ты все равно не имеешь возможности, ну, хотя бы каким-то образом провести время чуть-чуть, вот так, чтобы тебе было хорошо и комфортно. Хоть немножечко. И уж тем более, когда ты возвращаешься с работы. О чем я, в принципе, хотел сказать в этом видео? О том, что работа, любая, какая бы то ни была, она убивает вашу жизнь. Вы должны это понимать. Чем раньше вы это поймете, тем быстрее вы начнете искать что-то для себя, что-то свое. Знаете, я всегда был сторонником того, что мы все рабы, и рабство никто никогда не отменял. Ни крепостное право, ни все остальные э, нормативы. И... В общем, регуляторы не изменились. Они как были, так и остались. И получается так, что мы просто создаем иллюзию, живем в иллюзии, питаемся иллюзией, плодим иллюзии, многое-многое-многое-многое. Можно перечислять до бесконечности, это в принципе не имеет никакого значения, никакого смысла. Суть заключается в том, что сейчас и так наступает то время, когда самому человеку придется искать для себя занятость, каждому человеку. Потому что автоматизация идет, механизация, роботизация и многое другое. переходит в онлайн и исчезают вот целые прям пачки профессий. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, если вдруг вам интересно мое мнение. Надеюсь, потому что вы находитесь на этом канале. Как сказал один подписчик, говорит, очень удивительно, очень странно. Я смотрю на человека, которому 40-50 лет, который просто высказывает свое мнение, даже не показывает свое лицо, и почему я вообще в принципе это смотрю. Действительно, очень странно. Но вы знаете, аналогов-то нет, как таковых. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание. В общем, ищите для себя себя. Ищите для себя свое занятие, ищите для себя то, что позволит вам обеспечить себя, прокормить себя. Ну вот я для себя выбрал землю, хутор, и знаете, меня это более чем устраивает. Потому что, ну я считаю это исключительно перспективным. На этом мы закончим. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. А вы выбирайте для себя то, что считаете нужным. Но только на себя и только для себя. Не на кого-то. Это утопия. Однозначно, это тупик.